Благодать, которая связана с милостью прощением, она неоценима, дорога. Вы не можете, мы, ни один человек не может за нее заплатить. Но она все может. Почему за нашей планете столько людей, которые не принимают, которые страдают, у которых проблемы не решены, болезни, Бог может исцелить? Почему? Почему столько боли вокруг нас? Первое, что я думаю, люди не принимают вот эту нужду прощения. Я хожу в церковь, я читаю Библию, я читаю заповеди, я знаю это, я знаю то. У меня все есть, мне ничего не надо. Второе, ждут выздоровления из ложного источника. Сколько людей просто, просто так хотят все получить. Не напрягаясь. Тестер, говоришь опять про дела. Нет, я не говорю про дела, но дела должны быть и любви. И любви. Дела любви должны быть у людей. Как ты можешь без этого? Пример апостола Павла. Это 2 Коринфянам 12.7. Если бы он получил все, что он хотел, у него был идеанн, в этом теологи спорят, мне это абсолютно все равно, что у него там было, либо глаза, либо еще что-то. Может быть, излишняя гордость могла бы его лишить вечности. Ведь его он смог, его подняли до третьего неба, он увидел рай. Но что восхвалял Павел? Не это, что он там был, а свои немощи. Потому что данный Богу благодати всегда хватает каждому из нас. Это значит, в нас образуется характер благодарности. Вы представляете, если мы каждый день по 10 раз будем все время думать, записывать и говорить о том, что у нас плохо, как вы выздоровите? Как? Вы только будете концентрироваться, и наш разум, и наша психика, она так устроена, что эти дорожки, кнопки, которые здесь, они будут давить на вашу систему, и она будет разрушаться. Павел восхвалял свои немощи, потому что они делали его духовно сильным. Они учили быть его довольным. У меня борьба с одним из моих детей. Недовольствие, работа не та, то не то, то не все. По 25 смс, где я пишу наоборот, стараясь отбить это недовольствие и сказать, что ничего не будет раньше, пока не будет согласия, смирения. Надо уметь быть довольным, что у нас есть сейчас. Почему вы не радуетесь? Почему вы сейчас все такие серьезные? А? Что вас убивают здесь? Вы же выздоравливать приехали, по-моему. Мы все получаем благодать столько, сколько в ней нуждаемся. Вы получаете больше. Ну, это все знают, Коринфянам 2, 2 Коринфянам 12. Но Господь сказал мне, я в Сакраменто защищалась этим стихом, потому что я хромала, и меня помогали все время на сцену. И со сцены, мне было так стыдно. Ну и уже шу-шу-шу-шу-шу пошло, вот шу-шу-шу-шу. Ой, а что с ней? Пришла нам про здоровье говорить, а сама... И тогда я выступила. Мне жена пастора сказала, Эстер, ты, пожалуйста, объясни. Я сказала, у меня может все отвалиться, но голова у меня здоровая. И вам нужна моя голова. А ноги, они могут у меня и не быть. Я все равно приду. Да Господь сказал мне, довольны для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитали во мне сила Христова. Все успокоились. И я знаю, что они молятся за меня. Я очень благодарна Богу. Какие мощные слова. Когда мы немощны, мы сильны. Вы знаете, когда вы в беде, очень вас прошу, верьте, что любовь очень близка к вам. Никого не оставят без. Чем больше беда, тем больше помощи. И прежде чем мы будем приносить наши просьбы к трону милости и благодати, ну помните это, что Бог уже дал распоряжение и действует, чтобы помочь любому из нас. Надо уметь ждать. Это тоже великий дар. Это великое благо. Надежда через веру. Когда у нас действительно хорошие отношения с Богом, услышав Его, что мы сделаем со своей стороны, мы сделаем все возможное и необходимое. И нам будет это легко. Потому что мы знаем, что мы делаем это по руководству Божьему. Стараясь поправить то, что нам открыто или открывается, и то, что по нашим силам, возможно, взамен мы получаем истинный покой и доверие. Одна из моей родни мне письмо вчера написала. Эстер, у меня геморрой. Я говорю, нет, у тебя не геморрой. У тебя не знание. Кончай все, что ты уплетаешь туда, в уста свои. Написала длительный список и сказала, теперь напиши мне через неделю, и твоего геморроя не будет-то. Ты сам его себе устроил, но так обиделась на меня. Я говорю, Айса, тебе нравится геморрой, пожалуйста, вот весь этот список оплетай каждый день. Вот и выбор. А что я могу поделать? Выбор. Тогда на первом месте не будет стоять желание изо всех сил получить момент на исцеление, чтобы пойти и всем доказать, какой я мощный. Знаете, что многие люди хотят для этого исцелиться, чтобы стать мощными. История это совсем другая. На самом деле, самое главное, это создать повседневные отношения с Богом, не теряя их. Я не представляю, я сразу заболею, я не представляю. Когда Бог шепчет и говорит, ну потерпи, Эстер, еще, ну пойдем еще шаг сделаем. Но еще, вы знаете, как я отвыкала от обезболивающих, я брала их десятками, пять раз в день и ночью. И я не могла шаг сделать. И тогда я просто, скрестив зубы, сказала, хватит. И только один раз утром, чтобы просто встать. Последний, пятый случай. Но мы всегда искушаемые злом. Петр так близко был к Богу. Естественно, Лукавый хотел его оттуда убрать и, конечно, зауверить, что он никогда не возвратится что он отступился трижды у лукавого может быть трижды пять раз десять раз ему удастся заверить вас что у вас ничего не получится но это ничего не значит надо опять возвращаться ничего это не значит это пустой звон кто победил любовь но процесс приобретения победы, он всегда болезненный. Я, я, я сожалею, я знаю, что вам трудно меняться, я знаю, я сама проделывала этот путь, но я знаю, что всегда придет помощь. Помогайте друг другу. И когда-нибудь наступит такой момент, когда вы будете наслаждаться, все по-другому будет. Наслаждаться другими вещами, тем, что вам совсем больше не нравится то, что вы делали раньше. Все эти категории для нас. Но запомните, Бог лечит и исцеляет. Ну что там написано? Самое главное исцеление – это исцеление души. Если телесное исцеление, теперь это очень важно, это сказано в Духе Пророчества, это Бог сказал духовному человеку, если телесное исцеление повлечет за собой потерю вечной жизни, оно не наступит. Ибо при втором пришествии Иисуса Христа все приобретут абсолютное здоровье, абсолютную молодость, у нас был здесь пастор. Абсолютно было ясно, что он должен был выступить. Я для него сделала вот эти тексты. И в Германии меня мучили, сказали, ну а почему тогда люди, почему верующие умирают, что верующие не, не могут. И тогда я взяла эти тексты. И вы знаете, когда этот пастор был в реанимации, меня просили молиться. И я поняла, что его проблема была в том, что за всю свою жизнь он не имел личного ощущения и познания близости Бога любви. Он не знал, что это такое. И вдруг мне пришла смс и я, молясь, что я делала? Я не просила исцеления, я просила Боже, пошли туда ангелов, пошли Святой Дух, говори с ним, убеди его, что ты с ним, что ты с ним до последнего дыхания. И вот там, из реанимации, он слабыми своими пальцами послал мне смс -ку. «Эстер, Бог со мной! Я первый раз ощутил его присутствие!» Праведник умирает, и никто не принимает этого сердцу. Почему? И же благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищен от зла. Да скорее бы очень нравится в этом зле и ненависти тут сидеть и смотреть, как люди голодают, а идти в гематологическое отделение, где лежат дети, которые рождаются уже с диагнозами. Неужели это сладость, неужели это такой мир хороший? И отходит к миру ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своим. Откровение 14, 13. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши. Отныне блаженным. Мы сегодня очень много это слово употребляли, блаженные. Посмотрите, кто здесь блаженные, мертвые, умирающие в Господе. И ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих, дела, их, идут след за ними. Какие дела? Конечно, нечеловеческие а дела, которые Бог через них смог делать. И Еремия, наконец, 10, 27. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим».